ребята блин бесконечное лето продолжаем ульянка ульянки на концовка ну идите вы обе к фигам Ну идите вы тогда Извиняюсь, ребятки. Так и сделаем. Кто меня не хочет видеть, тот пускай идет в сраку. Ага, я именно так и сказал. идет в сраку. Идите вы. Так, Да ну, мне да, да вообще на них по барабану. Поэтому, блин, одним словом, блин, ну и все. А идти дальше попросту страшно. Я подшел к умывальникам, снял рубашку. А. Ой, Шурик, сейчас стриптиз от эль... а, не от электроник стриптиз. Блин, извиняюсь, но до меня сейчас не дозвонится. Ну, идите. пожалуйста, блин. Обе. Обе! мы идите, пускай. В эту минуту он больше похож на Гитлера, читающий речь, перед многотысячной толпой. Ты же стекуляция соответствовала. Извините, я пофигу немножко воды. Точнее, не сока. Ладно. И что с того? Как-то что ты не понимаешь? Нет. Ну я понимаю. Он все понимаешь? Все время свое свободное время проводит в нашем клубе. Так, э, то есть вот так вот пропасть для него это странно. Конечно. Все. Электрон кажется немного успокоился. Ладно. Он посмотрел на меня.